Как оплатить квартиру в Дубае, а в частности, при дистанционной сделке или, ну, просто вы хотите вложить деньги в недвижимость? И самый главный вопрос, который вас беспокоит, а как вы эти деньги физически переведете в Дубай и сможете оплатить здесь квартиру? Есть много нюансов, начиная от того, как сделать бронь, внести первый транш, как перевести полностью всю сумму, какие банки это делают, какие для этого нужны документы. Нет ли риска, что деньги застрянут? Как можно сделать оплату, вообще не показывая деньги на счетах крипта? Э, обо всем об этом я сейчас расскажу кратко. Э, это будет инструкция по оплате недвижимости в Дубае. Всем привет! С вами Даниил из города Мечты, города Дубая. Ноябрь а у нас жара еще пока не спадает, друзья. Так вот, в прошлом своем видео для YouTube я рассказывал подробно о том, как в целом происходит дистанционная сделка. Начиная от этапа выбора апартамента и его, значит, выбора проекта, выбора конкретной квартиры, если вам интересно это, то посмотрите мое предыдущее видео. А здесь, в этом видео, я остановлюсь подробно именно на переводе денег. Это же самый тонкий момент. Кроме того, я вам и расскажу о том, какие вас ждут потери, то есть во сколько процентов обойдется вам сам трансфер, в частности закупка валюта. Ну давайте обо всем по порядку. Итак, первый момент самый в плане денег это когда вы бронируете квартиру, и вам нужно внести букинг. То есть застройщик не предоставляет никаких документов до момента, пока вы не передадите ему деньги первые. Как правило, это сумма в размере от 20 до 50 тысяч дирхам. Ну примерно в рублях это ну совсем грубо полмиллиона, миллион рублей, но ну, чуть меньше. Эти деньги позволяют снять квартиру с продажи, подготовить все предварительные документы, чтобы дальше вы могли сделать уже официальную оплату через банк. Но именно эту сумму через банк перевести не получится. Почему? Потому что банку требуются документы на то, что вы приобретаете квартиру, то есть уже оформлен какой-то договор, выставленный счет, застройщик этого повторюсь не делает до букинга. Поэтому вообще по идее, как это происходит, ну это вы можете внести букинг либо наличными присутствия, либо прям Приложить свою карточку по карте оплатить Либо, если на расстоянии, то через интернет Через платежную ссылку вы можете сделать эту оплату И все бы ничего Но у нас, у россиян, нету э, международных карт они У кого-то есть, но редко у кого И поэтому приходится выкручиваться из этой ситуации У меня, поскольку почти все сделки дистанционные э, И почти все с россиянами Россияне-покупатели То уже, естественно, я... Знаю, как это все делается, обкатанная схема В общем, мы делаем валютно-обменную операцию Путем того, что вы перечисляете необходимую сумму в рублях На рублевую карту на Тинькофф или Сбербанк И в этот же момент я вношу деньги в кассу застройщика Уже в дирхамах наличными Фиксирую весь этот момент вам на видео То есть до момента перевода денег все это показываю ну, есть У меня было пару случаев, когда клиенты побаивались Говорят, а что я там буду кому-то переводить деньги Окей, okay, как бы, я просто могу максимально со своей стороны открытый и прозрачно этот процесс отобразить и сопроводить. Дальше уже решаете вы сами. Никого я к этому не принуждаю, вы хотите прилетаете здесь, ну, своими руками вносите деньги, но большинство клиентов понимает, что... По факту им нечего как бы опасаться потому что но ну, я уже много лет на рынке недвижимости э -э, много лет веду свои соцсети у меня десятки тысяч подписчиков в ютюбе десятки тысяч же под сотню в инстаграме поэтому естественно ваши брони там их прятать как бы мне ни к чему вот и, ну почти все эти понимают люди и поэтому спокойно отреагируют Итак, значит мы вот этот единственный тонкий момент именно вот этот как только мы вносим кассу застройщика э, эту сумму букинга, то он нам дает предварительный пакет документов, что она из себя представит. Это э, в зависимости от того, на каком этапе находится проект, то есть это, если может быть прелаунч или уже официальный запуск или уже может быть данный комплекс, то есть там немножечко разные документы, по-разному они называются, там expression of interest, форму выражения интереса, или reservation, form, форма резервации. Суть одна, что это предварительный договор. А, то есть он уже является Подписан с двух сторон документом Где уже четко прописана цена Кто продает, стоп покупатель Все параметры сделки, а, включая график оплаты И а, это предварительный контракт К нему в комплекте с ним Выдается еще инвойс То есть счет на оплату Эти документы мы отдаем в банк, чтобы потом произвести свифт. Здесь я остановлюсь отдельно на том, что за банк. Мы вообще работаем с одним банком, я не буду называть его название, ну просто чтобы не делать лишнюю рекламу, но мы сейчас уже специализируемся на том, что знаем э, механизм работы с одним банком, который очень быстро делает свифты. У меня партнер в моей команде есть Владимир, его зовут, он занимается полностью сопровождением э, по всем пунктам э, сопровождением оплат. То есть готовим э, пакет документов в банк, который включает в себя перевод на русский язык вот этих названных мной бумаг. Плюс прикладываем документы по застройщику, лицензии, плюс дополнительное письмо, где поясняем, там, куда идут деньги на основе и что это обязательно там, не является выгодоприобретателем э, как резидент недружественного государства. У нас, очень много заморочек сейчас связанных с санкциями, они появляются все больше и больше, но мы держим руку на пульсе, и пока, слава богу, ни одной оплаты у нас не запоролось таким образом, и даже не было задержек. То есть, все Платежи у нас проходили ну, максимум там, несколько дней, там, меньше недели, а самый быстрый проходят вообще за один день. А, то есть это называется down payment. Этот платеж, который вы совершаете после букинга, это основной платеж, так его назовем, это либо первый взнос по просрочки, либо может быть это полная оплата, это так называемый down payment. Вот его вы вносите по слифту. Есть альтернативный сценарий. Если ваши деньги находятся. Не, не на счету в банке, а, может быть, вы храните их под подушкой наличными, есть такие люди, и, может быть, вы не хотите их показывать никому и зачислять на счет в банке, потому что банк спросит, откуда деньги, вы должны будете отчитаться за то, каков источник происхождения средств. Но не у всех это получается, все мы знаем, да, поэтому, в принципе, есть альтернативный сценарий, при котором вы можете оплатить недвижимость в Дубае, по сути, наличкой. То есть, если вы, например, привезете свой кэш сюда и отдадите застройщику, не все, но принимают Большинство, я бы даже сказал, застройщиков кэш, не задавая вопросы о происхождении этих денежных средств. Это Дубай, друзья. Вот. А в этом плане очень удобно. Единственное, вы не можете привести эту бумагу в Дубай, потому что у нас опять же есть ограничения по вывозу наличной валюты. Все это знаете, они там поменялись эти суммы но они очень небольшие, так иначе не понавозитесь в этих средствах наличных. Для этого существует крипта, так вот, вы можете переставить вашу наличность из России в Дубай через э, криптовалютную операцию. А я сейчас не буду озвучивать все нюансы этой процедуры, потому что, сами понимаете, там есть эти нюансы, мы их проговариваем с каждым клиентом индивидуально, но в общих чертах выглядит это следующим образом. Вы приносите в офис в Москве или в другом городе вашу наличность, в чем бы она там ни была, в рублях или в валюте, но в России. И в этот же момент вы или ваш представитель, это может быть, там, не знаю, ваш муж или жена, или это могу быть я, если вы захотите, забираем наличность в Дирхамах здесь, в Дубае. Курс конвертации, там, естественно, не биржевой. Мы это все считаем с учетом того, какая валюта, какая сумма сделки. Все это считается для каждой операции индивидуально. Но, конечно, на такой операции обмена через скрипту вы теряете больше. Там, как бы, процент потери Чем при там, Обычной закупке валюты на бирже Вот, например При закупке валюты на бирже, если вы через банк Платите через сифт Вы платите банку комиссию 3% То есть, пожалуйста, берете биржевой курс Мосбиржи и к нему добавляете 3% Вот, пожалуйста, цена вашей квартиры вот, так составляет. Если вы а, проводите через криптооперацию Там ну, потери несколько выше Но ну, На моей практике составляют они там, До 4-6% 4-6%. Вот. А, ну, был период больше волатильности, курсы тогда там, были больше потери. Сейчас как бы все немножко стабилизировалось. А, то есть, повторюсь, что любой из этих сценариев, любой из этих методов оплаты мы, то есть моя команда, сопровождаем полностью под ключ. Если нужно личное присутствие, если нужно сопровождение с охраной вас на территории России. Схема полностью прозрачная. Ни одной проблемы не было. Все клиенты счастливы и довольны. Едем дальше. Значит, каким бы способом вы не донесли свои деньги до застройщика, в любом случае они попадают на escrow счет. Escrow account – это счет, открытый в Dubai Land Department, то есть это специальный счет, к которому застройщик не имеет полного доступа. У нас в России тоже сделки по строительству недвижимости проходят по escrow счетам, но это было не всегда, и с этим у нас куча проблем в России, а в Дубае с этим как раз таки все гладко, у них полный контроль над с сектором недвижимости и поэтому любая сделка какой бы объект не выбрали нет других вариантов кроме как такой что проходит все через счет. То счет ваши деньги в полной безопасности они застрахованы вы можете отслеживать прогресс строительства который фиксирует надзорный органы Дубая все это отображается в их специальной базе только по мере прогресса строительства застройщик получает постепенно доступ к своим средствам и как правило основную часть стоимости квартиры вы вносите уже после полной сдачи проекта То есть ну, есть разные payment-планы, есть разные там платежные схемы, но в некоторых случаях вы вносите, например, 30%, а оставшиеся 70% уже после сдачи. Иногда там 40%, оставшиеся 60% после сдачи. То есть э, э, все сделано для того, чтобы обеспечить безопасность ваших средств. На каждую транзакцию вы получаете, естественно, документы о том, что деньги получены. Если это безнал, то а, у вас и остается документ об отправке средств и от, в вашем банке. У вас приходит уведомление от застройщика о получении средств. У вас а, ведется баланс ваших взаиморасчетов. Для дальнейших оплат по рассрочке вы можете в любой момент запросить счет от а, застройщика, чтобы на основании него внести любую сумму. То есть, если вы хотите внести с сопряжением графика, вносите с сопряжением графика. То есть тогда, когда вам необходимо, вы можете выводить любую сумму. А, ну, просто есть люди, кто а, предпочитал не ждать рассрочки, а платить сразу, потому что, ну, а вдруг потом будет сложнее переводить деньги а, Да, действительно, многие этого боялись еще с весны, что вообще закроют свифты. Ну, пока все работает, и, знаете, пока нет предпосылок, что это все закроется окончательно Даже если это и произойдет, при, при самом худшем сценарии, у нас всегда с вами останется крипта В Дубае крипта, я еще ну, не отметил, что в Дубае криптовалюта узаконена Сделки по ней являются полностью законными. Вам не нужно прятать эти транзакции от застройщика. Более того, точнее от, от надзора, более того, вы можете в ряде случаев сделать оплату не вот через обнал криптовалюты, как я описал выше, а перевести деньги прямо напрямую на счет застройщика в крипте. То есть, пока что не все застройщики, но уже очень многие, и, возможно, скоро станут все иметь свой криптовалютный кошелек, куда вы можете вообще официально крипто перевести деньги и застройщиков в крипте принимать. То есть они в кэш не выходят вообще. И таким образом вам не нужно уже там никуда тащить свои деньги, не нужно искать какого-то представителя в Дубае, который их заберет. Тогда вы вообще... Вообще не паритесь да? Пока таких сделок было меньше Поскольку э, крипта пока, повторюсь, не так выгодна USDT стоит дороже, чем USD То есть тизеры, электронные доллары Стоят дороже, чем э, обычные на бирже Просто потому, что USDT стали вот, в моменте более востребованы. Опять же, ситуация временная, я думаю, все это выровняется. Так или иначе, все мы идем к крипте, поэтому вот точно нет такой проблемы, что вы сейчас как бы внесете транш какой-то за квартиру, а потом у вас не будет способа ее дальше оплачивать и обеспечить свою расстошку. Вот такой проблемы мы точно никто не ждет, и никто ее объективно не видит. Значит, в дальнейшем эти Последующие транзакции по рассрочке, при необходимости, мы тоже можем сопроводить, если вы с какими-то проблемами. Но по факту, поскольку рассрочки бывают очень длинные, бывает носок 5 лет и более, как бы, ну естественно, вы будете напрямую уже взаимодействовать с застройщиком, обмениваться документами, запрашивать инвойсы. Такая возможность есть всегда. Так что самая главная задача моя и нашей команды это найти классный объект, сопроводить заключение договора. Бронь, заключение договора и down payment, первый платеж. Что мы, собственно, подключить для вас и делаем? Кому нужны еще какие-то пояснить детали, пишите мне в личку, пишите в директ, пишите э, в WhatsApp лучше всего. И, э, в частности, вот по вашей ситуации все разберем, какой объект вы хотите, какая, где у вас деньги, в каком виде, найдем для вас решение. С вами был Данил из города Мечты, города Дубай. Всем до связи.